Доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Вячеслав Костенко, вы снова на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Продолжаем тему облигаций и сегодня будем говорить о том, где же все-таки можно их приобрести. Если мы говорим о облигациях внутреннего государственного займа, то, естественно, на ум попадает первое, это банки. Соответственно, где купить в банке, какой один из самых крупных банков в Украине, PrivatBank. Обращаемся на сайт приватбанка, смотрим, что он предлагает нам в качестве покупателей и, собственно, заемщиков для государства, для нас с вами лично инвесторов. Да? По ссылочке вы переходите, если зайти на основной сайт приватбанка, там есть э, купить ОВГЗ, я думаю, это будет достаточно просто найти Переходим на эту страничку видим э, все э, сроки погашения то есть здесь у нас представлены как краткосрочные так и долгосрочные облигации вплоть до 7 лет 7 лет здесь у нас есть цены бит цены ask и также годовая доходность видим то что самое малое при погашении э, 11 месяца 25 числа это 10 половиной процентов ну и скажем так более-менее годовая без э, трех месяцев один с половиной процентов да здесь я думаю в этой табличке все понятно долго останавливаться не будем потому что я думаю что вас интересует с какой же минимальной суммы можно стать кредитором государства украина листаем это все дело вниз Здесь получаем определенную еще информацию, которая возможно нам будет полезна как инвесторам. Ну и наконец мы приближаемся к основным условиям работы с облигациями внутреннего госзайма. Видим то, что минимальная сумма для операций, как здесь написано, 40 тысяч долларов США, либо же 1 миллион гривен. Ну и максимальный размер не ограниченный. Так здесь написано: срок действия от трех до 5 лет. Хотя мы с вами видели то, что в этой вот самой первой табличке у нас есть семилетки. Ну да ладно, возможно информация не обновлена. Ну и начисление выплаты процентов согласно эмитента. Я думаю, что это будет уже озвучено в период покупки самой облигации. Там будет понятно, как будет выплачиваться купонный доход как будет погашаться облигация ну основное конечно то что интересует это выплата купонного дохода естественно то есть как она будет происходить либо это раз в квартал либо два раза в год либо один раз в год ну и так далее так дальше видим что преимущество описывается при гарантии государства сто процентов при приобретении это конечно большой плюс но это тема другого видео что лучше депозит либо же овгз я думаю мы поговорим об этом дальше рассказывать каких-то определенных особенностях ну окей я думаю что с этим все понятно если кому интересно ознакомитесь сами нас с вами интересует как частных инвесторов я думаю что не каждый из вас согласен будет приобрести вот прям сейчас пойти на миллион гривен прокредитовать государство тем более что да, условия интересные, имеется в виду процентная ставка которую мы с вами можем получить но все-таки давайте не забывать то, что мы, к сожалению, не все с вами миллионеры, и я знаю то, что аудитория, которая меня смотрит, как правило, задает мне вопросы более приземленного характера, поэтому давайте будем действовать отталкиваться от этого и э, освещать я буду соответствующую сторону этого вопроса. Значит, если это не банк, если это не приватбанк, то что мы можем еще получить, кого мы можем их купить? Ну, значит, нужно обратиться к бирже, наверное, к нашей украинской бирже и посмотреть, каких же брокеров предлагает сама биржа. Окей, пока открывается список брокеров, которые через которых мы можем участвовать на украинском рынке. Давайте, наверное, я Забегу немножечко вперед и скажу, кто еще предлагает свои услуги по продаже ОВГЗ. Есть такой брокер у нас, называется он ICU. Тоже это лицензионный брокер. Есть у него лицензия на брокер, есть лицензия на депозитарий, есть лицензия на дилерскую деятельность, на брокерскую деятельность. В общем, все у него есть. Член, как говорится на сайте украинской биржи, он, собственно, рынка данный брокер. Ну и давайте посмотрим, что он предлагает. Минимальная сумма инвестиций в ОВГЗ от 100 тысяч гривен, ну, как бы уже теплее, да, немножечко, уже чуть ближе к народу, скажем так. Но еще недостаточно, я бы сказал, потому что сумма для инвестиций для рядового украинца ну, достаточно большая круп Ставим так немножечко галочку о том, что такая возможность есть. Уже не миллион, уже в 10 раз меньше 100 тысяч. Окей. По валютам видим, что чуть дороже. Закрываем консультанта. И в валюте 50 тысяч долларов от 50. Тарифы. Тарификация. Да. И вот относительно еще тарификации по приватбанку, что хотелось бы сказать. Комиссии достаточно существенные. То есть обратите внимание сами. Опять-таки вернулись на приватбанк открытие счета в ценных бумаг 500 гривен ну окей давайте говорить так комиссии здесь присутствуют они достаточно большие но э, давайте не забывать то что инвестиции у нас минимальные от 1 миллиона гривен и если брать это в расчет то вот эти вот комиссии которые удерживает приватбанк они на такой сумме уже ну как бы нивелируются грубо говоря поэтому да они есть они будут уменьшать ваш, ваш доход, естественно но таких суммах на таких объемах они достаточно несущественны, я бы сказал возвращаемся дальше к ICU и смотрим что он предлагает открытие счета без то есть в приватбанке замечаем себе 500 грин здесь Бесплатно, сохранность э, облигаций бесплатно то есть, за депозитарий вы ничего не платите. Возвращение купонного дохода бесплатно, очень хорошо. В долларах же здесь, как вы видите, 35 долларов почему-то взимается. Покупка и продажа то есть, за одну операцию. Покупка это или продажа облигации вы платите 200 гривен купили допустим облигации на 100 тысяч заплатили 200 гривен комиссии за как бы куплю-продажу я думаю это понятно налоги при работе с облигациями я на эту тему сниму отдельное видео так давайте все-таки вернемся наверно к нашей украинской бирже так заходим наконец-то получилось получить список членов биржи не членов рынка как я говорил оговорочка а члены биржи ну вы видите что здесь в основном присутствуют банки банки так как нам уже неинтересно, у них есть здесь носочка онлайн-брокеры. Давайте посмотрим, что же они предлагают по онлайн-брокерам. И здесь, вот как ни прискорбно, но, к сожалению, присутствует только Freedom Finance Украина. Не в том плане, что это плохой брокер, а в том плане, что практически нет выбора онлайн-брокеров. Почему его нет? Смотрите в моем видео о том, как инвестировать. В акции США в Украине ссылочка на него появится в правом верхнем углу. Ну и, собственно, давайте попробуем перейти по этой ссылке. Заранее скажу то, что к сожалению, сейчас страницу не страницу сайта брокера не найдет, выдаст 404 ошибку. Почему так происходит, непонятно. Вроде бы здесь на этой сноске правильный выдается адрес, все хорошо. Давайте посмотрим, если нажать на код, здесь появится подробная информация. И здесь, собственно, есть уже сайт самого брокера. Давайте перейдем на этот сайт и снова мы получаем по какой-то неизвестной, мне непонятной абсолютно причине отказ. Смотрим, как называется сайт. .ф.инф.ком.ю.а. Получаем проблему в том, что данные для сайта он старый, потому oh, что Freedom Finance давно уже не .ю.а. а, собственно, .ю.а. То есть получили официальный домен, как вы можете видеть, вот он ff.in.ua Поэтому Переходите на него, но ну, опять-таки веб-мастера украинской биржи, как собственно и всего фондового рынка Украины, mm -hmm. не только мастера, но и принципе все, находится в достаточно таком вот упадническом состоянии. Так, перешли мы наконец-то на Freedom Finance, давайте посмотрим, что предлагает нам Freedom Finance. Так, здесь это э, калькулятор, я так понимаю, или просто приведен пример. При инвестициях в 250 тысяч гривен, ну, как бы достаточно тоже весомая сумма, мы опускаемся ниже, мы на это пока не обращаем внимания, потому что это просто пример. Давайте смотреть на конкретику, которую нам говорит Freedom Finance, что они предлагают, какая минимальная сумма, сколько мы можем купить все-таки и стать кредитором государства. Наконец-то мы подходим к этому моменту и видим то, что здесь вот два столбика сравнения с покупкой в ВГЗ у банков. О котором мы уже говорили ранее. И, собственно, покупка ВГЗ в Freedom Finance. Банки видим 1 миллион гривен от и Freedom Finance от 1150 гривен. То есть реально уже приближаемся мы к земным каким-то цифрам. Какие плюсы, да? То есть они пишут, что отсутствует у них комиссия, в банке же, же э, начисляется комиссия, срок получения купонного дохода ежемесячная выплата, между прочим, Freedom Finance. Я еще по этому поводу общался э, непосредственно с менеджером Freedom Finance, и э, как бы вся вот эта вот информация по переписке, Здесь вот присутствует, еще она сохранена. Военный сбор, кстати, уже не взымается. То есть мы по факту... Даже не платим еще полтора процента от комиссии. Единственное то, что мы видим, они предлагают 9% годовых. а В то время как мы видели то, что приват на данный момент можно купить облигации с 11% доходностью. Ну, возможно, это мое общение было с ним не сегодня, с консультантом имеется в виду, а происходило еще на прошлой неделе. Возможно, ситуация немножко изменилась. Поэтому на этот счет ну, в любом случае, когда вы соберетесь покупать, Облигации, то покупки вы будете уже точно знать, какой вы получите процентный доход по их погашению. Так, комиссии отсутствуют. Точно так же мне объяснил консультант то, что вы больше ни за что не платите. Нет, не взимается комиссия ни за депозитарий, ни за операции, ни за что. То есть вы, вы покупаете на чистую сумму, получаете чистый доход и в конце погашения получаете всю сумму. Вот это вот 1150 гривен стоимость как бы одной облигации. Да? возможность покупки от одной облигации 1150 гривен но ну, видим то что дальше здесь все написано открытие счета бесплатно зачисление у газа на счет бесплатно депозитарные услуги все бесплатно в банке же они пишут что вот пожалуйста у вас будут там 500 гривен там от 200 до 1200 за каждую операцию покупку продажу ну и деп депозитарные услуги опять-таки так как я уже говорил выше что на сумме в 1 миллион гривен вот эти вот все комиссионные они ну достаточно как бы нивелируется либо частично, либо полностью. Вы практически не ощутите этой суммы. Ну и дальше все расписывается. То есть валюты э, валюта гривна, одна государственная облигация в гривне 1150 э, и так далее. То есть и заметьте то, что гривна 1150. Если вы покупаете валютные облигации в долларах или евро в долларах, 1150 только долларов. И в евро почему-то, вот, э, немножечко они не, не продолжили э, схему, почему-то 1067 евро 50 евроцентов. Срок инвестиций от 6 месяцев до 7 лет. Вот здесь есть 7 лет, в привате там почему-то информация дается только максимум 5 лет. Хотя, видели, в ОВГЗ были 7-летки. Еще один брокер, который предоставляет возможность покупки ОВГЗ, это, собственно, Универ. Инвестиционная группа Универ. Пытался я к ним как бы обратиться, пообщаться с э, консультантами, понять из первых рук, скажем так, получить информацию о том, как же все-таки у них происходит покупка э, э, гособлигаций. К сожалению, нажимаешь кнопку предбаты, пишешь свои данные, тебе никто не перезвонит Я уже неделю назад, неделю назад пытался с ними связаться в течение нескольких дней, так, короче, обратной связи никакой не получил вообще ноль. Вот опять-таки сталкиваешься с ситуацией, когда ну, допустим, державные облигации. Давайте нажмем сюда. да? Ну, опять нас перебрасывает на этот сайт. Виды, хорошо, давайте гривневую. Вот. То есть информацию получить на сайте невозможно. Видите, все сбрасывает нас на форму заполнения для общения с менеджером, но почему-то они не перезвонят. Я как бы готов с вами работать. Ребят, э, позвоните мне, пожалуйста. Вот, я не знаю. Зворот не может быть, еще можно. Ну, точно такая же форма. То есть нет никакого изменения видите люди не хотят общаться раньше здесь можно было с ними общаться, общаться онлайн в этом чатике сейчас они сбрасывают на э, непонятный telegram там тоже никакого общения не происходит то есть там есть бот вы его типа нажимаете старт и на этом все заканчивается дальше ничего не происходит вот они зачем-то вот козырять вот самая вот эта вот идиотская вещь это козыряние тем сколько у тебя клиентов и какая у них средняя статистическая доходность ну вот абсолютный бред Смысл а, от этого, если у вас там 560 клиентов, средний доход которых 8000 а, в месяц, если у вас сайт на условно-бесплатной версии Тильды. Ну, тоже такой, такая ерунда, честно говоря. Не понимаю, как может финансовая такая компания, достаточно крупная, которая управляет большими капиталами клиентов, насколько... Мне известно. И, ну, короче, вы поняли, да, от чего подыграет. Так, ладно. По этому поводу, я думаю, вам было понятно. Сегодня была тема видео, где купить облигации внутреннего госзайма. Также будем разговаривать в следующих видео о том, каким мы можем платить налоги с облигаций именно с купонного дохода, потому что, естественно, платится налог с прибыли, а не с самой э, покупки э, облигаций. Но ну, если вы еще не подписались на канал, то подписывайтесь, пишите свои комментарии о том, что вы думаете относительно данной инвестиции. На этом у меня все. Большое вам спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.